А на у нас малютки-пони. Мультик про разноцветных лошадок сначала сильно полюбился маленьким девочкам, а потом и их отцам. Тему продолжит Андрей Григорян. Теперь здесь нужды Это анимационный сериал под названием «Дружба – это чудо» Мультик про жизнь разноцветных пони в фэнтезийном мире Так-то рассчитан на девочек от 2 до 11 лет Но смотрят его почему-то больше мужчины от 20 до 35 лет Все хорошее приходит к тем, кто ждет <связать> Мало кто ожидал, что отцы своих детей проявят такой интерес к поничкам Магическая сила дружбы и волшебство принцессы Селестии, а так зовут одну из красоток Пони, сделали свое дело. Зародилось мужское движение фанатов сериала, которые стали называть друг друга Брони от Бро и Пони, и их количество растет с каждым днем. И многие считают их крутыми. А ваших фанатов зовут Брони. Охренеть остроумно. Производители пони вежливо приветствуют появление брони-комьюнити. Два года назад в Нью-Йорке прошла первая сходка. куда пришли всего 100 человек, а на последний было уже 8 тысяч. В симпатии к пони были замечены актеры Сет Грин, Роберт Паттинсон, Мне нравится, как искрятся пони в мультике, и Райан Гослинг. Какая песня играет у вас в голове? У меня играет в голове музыка из мультфильма «Мой маленький пони». Билл Клинтон правильно ответил на все вопросы о персонажах My Little Pony в шутливом в лице одного из радиошоу. Какая из себя пони по имени Рарити? Я выбираю вариант Б. Да, правильно. Социологи проводили исследования. Самое удивительное, что типичный брони гетеросексуал от 15 до 30 лет. Если большие дядьки любят мультики про добрых, дружелюбных пони, это хорошо. Не смотреть же им сериалы про злючих пони. Пони смерти. О, какая жалость. Бедняжка не слышит. Нет, мам, по-моему, он сказал... Вот такая необычная жизнь, девчонки. Всем добра. Тру брони Андрей Григориан. Программа в теме.